Торговый робот на базе индикатора ADX, индикатора индекса направленного движения. Данный робот входит в комплект 13 торговых роботов для терминала QUICK. Более подробно о нем вы можете почитать на нашем сайте в разделе «Торговые роботы». Теперь давайте откроем терминал QUICK и посмотрим, как этот робот выглядит, какие имеет настройки. В данном случае вы видите настроенного торгового робота на индикаторе ADX. Настройки все делаются элементарно при помощи видеоинструкций. И, кстати, сейчас вы видите, что у нас возник сигнал Short. Сейчас робот запущен в режиме советника, то есть режим демо. То есть робот отслеживает, но сам не совершает сделок надсчета. То есть работает в режиме советника и только подает предупреждение. Вот вы сейчас видите, что возник сигнал шорт на открытие короткой позиции. Перед этим, кстати, можно видеть, что прошел очень хороший тренд. Вот здесь где-то был вход в позицию, открыт был где-то лонг, если бы робот был за запущен. И до, самого, до обратного пересечения, вот, по крайней мере, где-то до сюда, робот находился в длинной позиции. То есть где-то здесь уже был открыт шорт. Достаточно хорошее движение. Робот поймал бы, если бы был запущен в этот момент. Но у нас запущен в режиме советник. Естественно, поскольку робот является трендовым, Задача его отловить большие движения и потерять немного в боковике. Тогда трендовый робот будет приносить вам всегда доход. Настройки данного робота. Работает на всех трех торговых площадках. Вы вносите данные своего счета и робот уже к вашему счету привязан. Возможность внутридневной торговли и с переносом. Возможность выставления стопов, трейлинг стопов. Даже стопа по волатильности, как все это делать при помощи коэффициента для АТР, вы это можете настроить. Есть для этого отдельно в видео инструкции все рассказано. Есть защита от запиливания и есть виртуальная торговля. То есть режим, в котором вы на одном субсчете можете несколько торговых систем запустить, которые независимо работают относительно друга. Друг друга это повышает вашу диверсификацию. Есть дополнительные фильтры для входа и выхода из вашей позиции при помощи индикатора ADX. То есть, все эти настройки подробно расписаны. Ваша задача при помощи видеоинструкции все настроить, подобрать параметры, самое главное, и робот будет работать либо в автоматическом режиме, если вы так зададите, либо в режиме советника, когда вы включаете демо режим. Рекомендуем обязательно приобретать робота вместе с курсом по подбору прибыльных параметров. Потому что в данном курсе есть все формулы для того, чтобы на исторических данных проверить, как данный робот работал. Если на истории все хорошо, тогда вы запускаете с этими параметрами и не тратите денег для того, чтобы все это проверять на реальных своих деньгах, на реальных счетах. Для этого и сделан курс по подбору прибыльных параметров. Как все протестировать, все подробно в данном курсе рассказано. Поэтому набор из роботов Плюс курс по подбору приборных параметров ⁇ это оптимальный вариант, чтобы начать торговлю, чтобы эффективно начать торговлю на биржевом рынке. Благодарю всех за внимание. Спасибо.